Ох. Так. Так, сегодня день. День бесения. День, когда меня все бесят. Ч ⁇ ты бесишь меня? Не смотри на меня. А ты что бесишь меня? ну Ой. иди сюда, беги, кот, я тебя спасу. Не вижу. Ты меня бесишь, и ты меня Нет. бесишь, и вы меня бесите. Если кот свой рот не закроет, то мне бесить еще беги, быстрее беги, будет. Беги, кот. Беги, кот, беги. кто там в моей комнате. Беги. Слышь, да, ты бежи. нахлый. тебе тоже лицо набить или че? Нет. Бегите. Бегите ко мне, меня тоже бесишь? У него что не так Нас зовут в Мне бесить будешь, так вот я такие же. сейчас я тебя побещу, побещу. Ага, вот ты попался. Я приехал Я Беги, кот, Какой Где тупой ты? кот меня аж Где кот, я бросила. Отду. Я да. дома. Я жду, пока у меня хозяин успокоится. Да, да. Гарина, заходи, карену, карену карену, солны карену, солны карену. солнышко, тоже в гости, Привет, зайка. откройте. быстрее, откройте. Откройте. Быстрей, быстрей. откройте. Уроды, вот вы здесь. Что? А так, где этот? Там да. тут интересные немножко... Да. Я тут забыл, что там... Беги отсюда, пожалуйста. Беги отсюда, пожалуйста. Люди. -чичи. Там, меня галена, люди, которые меня... Галена, вини, Галена, галена бени, моего пойма. Че, что да, происходит? Что за, за. Заходите за ко Эй, ты красный чел, красный человек. Я Люди, что за маньяк? Идите ко мне домой, ко мне. Я активирую функцию защиты от неброшенных гостей. Заходите ко мне домой. Там какие-то больные люди. У тебя так всегда тут? Да. У тебя так всегда с твоим хозяином? Когда Он тупой. он не так Пойдем а увидим на улицу Андре. через другой выход. А, а я здесь. Бежи, праздник, беги, праздник, тебя не выжить, праздник, беги отсюда, тебя не выжить. ты тоже беги, ты вообще уходить должен. Что происходит? Тут дура, я не ума в него всилился. У него гнев вселился. При этом надо отойти. Ладно, пойду спрячусь. А где багажник? Я уже запинаюсь с этим бить. Ну, Тут окум нету. Я не вижу, Вон она, окума. Она вот. А, да. а, Тут а бага нету. Кто? Воссоздание. Мистер Бак, мистер Бак. У -у -у. Кто? Моя маленькая демонка. Кто это вообще? Демон, мой маленький. Маленький демон. А, вы хотите, чтобы демона изгнали? Воссоздание. Деки, давай. Что-то за Что-то за чучело. А, где-то у меня здесь лежало мое чудо-йо-йо, которое изгоняет дьявол. Слышь, я тебя изгоню. Ты кто такой? Сам умный, что ли? Я, я... Вы слышали что-то Да, да, да, ты мне должен отдать его. Давай Живо. гони его. Это кто тебе такой... Кто тебе такое сказал? Тебе сейчас удубашь, ты меня понял, дружник. Ага, ты что думаешь, я тупой? Ты думаешь, я в это попаду, серьезно? Ну, бражник попадется. Ну он да, он лошара. Бражник подоб. Ага, попался. Я тебя схвачу и Беги, котик. Очень опасно. Мистер Котик, беги, там опасно. Так, вс, давайте я стыду. Не понял. Понял. Так, стоп. И где ты его нашел? Подожди, а -а -а. мне давай, не давай, на тебя давай, еще давай. раз и я тебе в лоб. Где ты давай. нашел этот где секрет? Тебе. Ну, значит, это в нашем городе. О, и ты позор. в нашем городе есть, либо ты не из этого. Хотя мне сказали то, что похож а -а -а. на меня. А значит, Ферзена, на меня похож. Это Адриана из. Я могу его молнии долбануть. Не буду говорить, а то вы все вспомните. Это нельзя допустить. И Феликс. Я не знаю, кто это из них. Нет. Мне Адриана позвать. Он сегодня бешеный слышал. Не бешеный, он дебил. Бегите. Ты офигил. Он расправляет в курсе. Он ничего не бьется. <связываю> Беги, -то. Я тебя сейчас У меня лапка мощнее любой штуки. Не лезьте до него, то он вас оттубасит. не знаю, кого я позову сейчас. Бражник, уйти, не надо будет. Все, Все, всего здесь, иди сюда. На, я тебе сейчас рыбки дам где-то. А, он... да. Здесь нет, где наверное, домой что? Вот это за штуки. Ага, поздно. Да. Так я не прятался, пойми. Да. Вот Мне тут проблема возникла. А. Хе -хе. А. А, на да, вы понимаете, мне меня ваших ударов, когда лампы Ой, слых Адриана хватало Но как-то сопротивляться простому Адриану даже весело будет, мне кажется Нет, парень. ловлю тебя Нет, Никто, что же у меня сейчас в Ау, и и что, и а, а, Я не Вот настоящий. Не бей людей. Что Котик, котик, котик. Беги, беги, не бей котика. Чё, Всё, Всё, Данную, Жешь, не я думаю, мне поможет супер шанс. Допустим, я возьму зажигалку. Вот хороший, да, супер шанс. Я. Вот, посмотрите, супер шанс. Давай. Супер шанс, реально. Зажигалка, может, да. Ты вот где, да? Не нравишься. Сам умный? Слушай, я злодей. Как тебе может нравиться злодей? Ты талисман, талисман клевера. А я сейчас приду. Да. Последнее создание создателя талисмана. Последний Слышь, дед, вот я вот тебя вот сейчас вот расплющу. Ты я меня понял. Слышь, собака сутулая. сутулая. Еще раз за свой дедушка у меня ротик откроешь. У меня а а мне есть этот стул, который я тебе запихну в одно место. Понял? Вот и иди Вет, ты спортом любишь заниматься? Так. Да, ну, получай. Получай спорт. За да, да, да. спорт надо получать. Дай Понятно. Я освобожаю людей некоторые. Я не пришёл не то, что с вами воевать. Мне ваши талисманы не надо. Мне не нужна ваша военносбражника. Мне да, нужно да. всего лишь два талисмана, которые принадлежат... На моей семье. Никого не до свидания, Эликланд, надо на, идти. а у пражника мне А вот пойдешь ты нафиг все Пока это я вам не помогал, но что вы это взяли, допустим, я не знаю. М Тупой какой-то меня, он бесит, тоже герой что, этот, или злодей он... Я не герой, я злодей, ведь что, бухи? Герой какие кто он там. Герой какие-то, смотри. Все, полетели. Я... полетели. <плес> Мы нашли талисман Клевера, но это уже не мы нашли, а какой-то урод. Ему нужны талисманы Павлина, но я ему не дам этот талисман, потому что я ему не дам. Но если я ему дам, то не факт, что ему это потом бражник... Нет, все, не дам. Обойдется. Мне интересно встретить бражника. Мне интересно бражника встретить.